Всем привет, с вами снова FIFA прогноз, клубные чемпионаты подходят к концу, но настало время самого главного, финала Лиги Чемпионов. Это точно. Сегодня, как всегда, я, Амир Сабиров и Глеб Нигмати в студии Амир. играют. А Манчестер Сити против Челси. За кого будешь а, играть? матч. Я, конечно же, за Манчестер Сити буду играть. Ну, хорошо. Фаворит? Я всегда я играю за, за Я фаворит. за Челси, кстати, о фаворитах. Давай посмотрим коэффициенты. Да, давай. Что у нас говорят букмекеры. Давай. Давай, начнем, значит, с Манчестер Сити. 1,92, 1х ставка ставит. Винлайн 1,85 и фонбет 1,95. Ага, так. Значит, за Челси 4,54, 1 ставка, 4,42 винлайн и 4,50 фонбет. За Ничу, смотри, 3.50. Один uh -huh. ставка Винлайн 3.40. Фонбэд 3.50. Ну, неплохо, неплохо. Да, ну верит, верят в Манчестер Сити больше. Больше, намного. Да, Манчестер Сити явный фаворит. Ну что, посмотрим? Посмотрим, да. Как, будто... как развернется матч. Посмотрим, да, сделаем прогнозы. Да, поехали. Поехали. Ну что? Поехали. Ага. Вот он. мяч Манчестер Сити. Кто сегодня получит у Шастого? За... ой, -ой. Сейчас будет навес. Нет, все спокойно. Спокойно. Я на... да. я все на как в прошлом выпуске. Гризманчик. Гризманчик, помнишь, да? Это невозможно забыть. Это да. Ой, дриплинг хотел сделать. Так. В одно поле, получается. Опа! Ай! Ты видел это? <с1> быстро, быстро, я даже не ожидал. Это просто красиво. Он Кевин Де брюйна Принял, да, Кевин Де прям принял ножичкой и как, опа. Классно молодец. Залетела прям. Что, поехали, забивать надо, ребята? Нет, нет, не надо. <санкber> <санкber> <санкber> не надо, Амир, пожалуйста, не сбивай меня а. Я не хочу, чтобы ты меня забил сегодня. Я хочу оформить еще вторую сухую, сухую. Да, сухую. Да? Ой, это будет, знаешь, как прекрасно. Ой -ой, ой, ой, ой, ой! Ты посмотри, сейчас еще будет. Опа! О, спокойно, ребята. Получилось. Да. Так, и верно один на один выходит. Нет, я сейчас подкат сделаю. Идеально. Один-1. -один. Я просто сейчас кину джойстик, ты понимаешь? Ну не надо. У нас еще другие выпуски есть. Фа-прогнозы других. На других выпусках. Не надо ломать монитор. Один один. Ну это ни о чем не говорит. Потому что сейчас я зафинчу. Финчу? Да? Зафинчу за прямо ваут. Очень хорошо зафинчил. Шикарно. Я, по-моему, больше владеет мячом пока что, на данный момент. И проходов больше к воротам. Так, вот сейчас. Нет, не сейчас. А, Нет, как? Ты мог забить? Мог. Если бы не пережал. Читные сантиметры, да? Кружочек. не пускать, фалить. Эх. Сейчас будет на навес. И забивай. Ну как? Лимит голов от Дегрюина пока не исчерпан сегодня. Сегодня он больше не забьет. Богу, ты сказал пока. Ну, в первом тайме, ладно. Прессинг, давай, и! Нет, нет, нет, нет. Подкатики. Хорошо. Братарь, набегай, набегай, набегай. Отыгрывать. Ну как? Хорошо. Ну как? Ну как, Амир? забил Хаверц? А, нет, Вернер? Верно забил. Твой любимый Вернер. И все, да. Первый тайм окончился. Давай, Давай посмотрим, посмотрим статистику сразу, газу. да? Ты уже за меня все скажу. Пока ребята отдыхают. Ну, хорошо, когда за тебя все говорит о мира. Ты для меня какая-то шутка. Да, я. Так, голы. Голы, понятно, 2-1. Нет, это непонятно. Удары, три удара, значит, у тебя два. Так, выводение мячом. Как ни странно, у меня больше, но почему-то... Кстати, мне казалось, кстати, что Мне у тебя много больше владения и прохода было. 34 на счетах, ну 0, ладно, нет. ладно. Отборы 4-2, нарушение 1-0. Ну да. Так, ну, здесь все по нулям. Короче, там нарушений нет, угловых нет. Так, точность нет. ударов у меня немного получше. Ну, ну и пасов, конечно, уже получше. Точность ударов благодаря голу. Yes. Обычным стандартам. Yes. О, -о, О, это штраф. Это желтая? Это желтая, да. Это желтая, если не Это желтизна. Это горчичник. Ну-ка. Да-да, желтая. Желтая, все Ой. Что-то я хочу... Это опять штраф. Да. да еще да, одна желтая. Да. Желтая Сейчас ты добьешься. красных карт. Пулисич. Пулесыч. Пулесыч. Что-то мне не нравится, как Челси в последнее время играет, они слишком хорошо играют. Не давать, не давать ему. Так. Ну что? Это штраф. Это пенальти. Это пенальти даже, я бы сказал. Это пенальти. Все. Амир. Два. Ну, Два. Ты, ты сначала забей. Я Пробуем сделать вид, что ты этого не видишь, да? <свят> На самом деле, не умею даже. Ааа. Ну, гол. Ну, понятно. Я просто не умел Ты просто играешь управлять. в хоккей или в футбол. В в а, ладно. Два-два. И с дальнего. Нет. Что, гол что ли? Или нет. Бьет? Штанга? Нет, нет, нет. В каркас ворот с внешней стороны попало. Mm -hmm у тебя по-моему только мало играет, я смотрю нет, нет, у меня вся команда одно целое и как? сейф что ли был? сейф да, сейчас угловой будет так, И спокойно, как перекладина <смех> на последних давай, минутах я мог отбивайся. выйти вперед, давай а? быстрее, отбивайся да хватит так, спокойно, все время ты пытаешься меня играть это не... это не честно <смех> играть? нет, <смех> вот теперь, вот теперь она закончилась, Три минуты точно. там добавили, давай просто? посмотрим статистику сразу, сразу. Перед первым овертаймом. Интересно, какое владение теперь. Так, думаешь. 41-59. Ну, немного сравнялось, да? В прошлый раз у тебя было... У меня было 34. 33 было. 33, да. У меня было 69. То поехали. Снова разыгрывает Манчестер Сити. И снова, как ты говорил тогда, проигрывает. снова проигрывает. Да, и снова проигрывать да. ну, у тебя жестко играет парни прям как у меня во дворе играл один парень его звали радик он так всех, всех топил просто всех накидывался вот так же играет моя команда как этот Спасибо, радик что сравнил меня с радиком ладно давай минут молчания устроим просто будем забивать так дебрюй я не буду твоей провокации отвечать не отвечаю спокойно ты видел, как я, кстати, играем? пытался сыграть? А ты вверх его обороты Ну, это ты, я видел. Контратака! Нет, ну, что же за... Что это? Все! Ну что? Вот он, вот он! Я обиделся. Ну, все, время-то у тебя есть, нормально все. Вернер хат-трик оформляет. Мне все, мне все равно. <соцентрический> Ну и что, время у тебя есть, нормально. Я еще, я, я, мне, мне хочется плакать. Сегодня активно играет с, в обороне. Но он не сравнится с моим Вернером. Ты Вернера очень любишь. Ты вообще немцев, я смотрю, прямо. Ну, конечно, даже болельщик поварит. Но он же не за Баварию играет. Кто? Вернер? Он не играл за Баварию ни разу? Ну, вот я и говорю. А что я сказал? Ладно, какая разница. Сказал, у нас игра идет. И! Нет. Вот он шанс забить, эх! Бить, Ребята, пожалуйста. не фалить, пожалуйста, не <с фалить, не фалить. Как? Вратарь тащит! Что? Offside! Это был offside. Я чего-то не заметил, я думал детский гол забил. Все. Челси становится! Не, ну такое, Кубка такое, в принципе, возможно, да? Так Конечно, возможно. возможно. Почему, кстати, Игра так много очень ставят была, кстати, на Манчестер, я понять не могу. Владимир мечом 4357. 43-57, у тебя все-таки больше, ладно. По офсайдам 4-1, угловые 1-0 в мою, нарушение 5-0. Пять карточек желтого, да? А ты что получил? не нарушал-то сегодня вообще? Потому что меня избивал просто морально <с и физически. Ну ладно. А ну что, закончился у нас финал Лиги Чемпионов. В упорнейшем матче победил все-таки у нас Челси. Я расстроился. Со счетом 3-2. Возможно расклад такой, как думаешь? Мне кажется, Манчестер Сити победит все-таки 2-0. 2-0? Да. Слушай, нет, я думаю, здесь и возможна серия пенальти и все, что угодно. И Там будут моменты у Челси, то, что они там типа с угловых будут забивать. Мне кажется, такого не будет, что они забьют прям. За что сказал? Ладно. Ничего страшного. Я имел в виду, типа, с угловых, ты понял? С угловых они будут пробивать, но забивать они не будут. Ну, тавтология, вы поняли, ребят. Бывает. Ладно, в общем, Челси победит, по нашему прогнозу, 3-2. Да. Нет, по моему прогнозу победит Манчестер. Хорошо. 2-0, понял. Хорошо. Бля, спасибо тебе за игру. Очень классный, упорный. Матч получился. Увидимся. Увидимся. на в следующем выпуске. До свидания.